Добрый вечер, дорогие соратники. Я очень рад, что мы все собрались в этот торжественный день, 10 лет от момента возрождения Союза Советских Социалистических Республик и всех предыдущих субъектов права, которые когда-либо были на нашей территории. Напомню, это и РСФСР, это и Российская империя, и царство русское, и множество э, других юридических субъектов, которые вы знаете, ко о которых вы знаете из исторических документов. Различные княжества, тартарии и прочее, прочее, прочее. Вот. А также все субъекты, которые когда-либо существовали между ними. Ну, например, между э, э, Российской империей и СССР существовало множество субъектов юридических, которые прожили достаточно короткое время и в итоге потом трансформировались в СССР. Ну, это отдельная тема, о ней можно, так сказать, много говорить. Но тем не менее, каждый из этих субъектов наработал определенный потенциал. Этот потенциал принадлежит коренным народам, проживающим на, проживающим на данной территории. И именно этот потенциал и эти, так сказать, активы мы должны с вами вернуть тем, кто по праву ими владеет. То есть коренным народом Союза Советских Социалистических Республик и всех предыдущих субъектов права, которые здесь когда-либо существовали. Это и есть наша основная задача. Вот в связи с десятилетием возрождения СССР, которое произошло в Зеленоградском суде. 25 января 2010 года. Хотелось бы еще несколько реперных точек, напомнить, о которых частично вот говорили предыдущие ораторы. Вот. Это команда, которая сейчас присутствует в структурах Возрожденного Союза Советских Социалистических Республик, была практически сформирована. Значит, в 2005 году, в 2008 году, значит, она приступила к юридическим действиям, то есть свои теоретические наработки начала превращать в реальные действия и поступки, которые откликаются вот теми изменениями, которые мы видим с вами за последние 10 лет. Я надеюсь, не осталось людей, которые не замечают того, что произошло на на площадке всей планеты Земля за последние 10 лет. То есть огромное количество людей, как внутри нашего государства, так и за его пределами, занялись вопросами права, ну, в силу, так сказать, своей, с учетом своей подготовленности, с учетом своего мировоззрения, опыта. Вот. Но, тем не менее, никогда еще на планете Земля не возникала такая ситуация, когда массово простой народ, население целых, так сказать, государств интересуется право. Вот. Я вот видел несколько роликов из зарубежных стран, в том числе и одно из выступлений в Соединенных Штатах Америки, где солдат, выступа выступающий на митинге, открытым текстом говорит, что те, кто направляют нас в Ирак, в Афганистан, это, в Сирию и так далее, и вот, на самом деле, преследуют интересы транснациональных корпораций. Наши э, реальные враги на Уолл-стрит. Вот что сказал этот солдат, то есть он уже понимает, что э, им и всем простым народом манипулируют в собственных интересах э, финансовые и транснациональные корпорации. Вот, превращают их в рабочий скот, который время от времени отправляется на убой. Вот. И для этого боя придумываются различные причины, которые ведут к межгосударственным, межрелигиозным и прочим видам конфликтов, которые, которым нет числа и которые постоянно существуют на планете Земля во всем обозримом историческом прошлом. Все, Весь этот, так сказать, отрицательный опыт учесть значит э, перейти, к, э, перейти от э, состояния «разделяй и властвуй» к состоянию «соединяй и здравствуй». Вот. Таким образом мы запустили механизм на планете Земля э, приоритета права как такового, и в том числе э, приоритета права э, космического, оно же естественное, оно же абсолютное, оно же божественное. Вот эти виды права должны восторжествовать на планете Земля, и каждый из нас обременен этим правом. Вот. И вопрос только в какой степени готов он исполнять все то, что лежит на нем, как обременение не только, не только в собственной жизни. Потому что каждый из нас, многие из нас были октябрятами, пионерами, комсомольцами, давали соответствующие присяги в армии. Кто-то, значит, вступал в коммунистическую партию Советского Союза, и так далее. То есть мы имеем огромное количество как писанных, так и неписанных обязательств перед всеми теми, кто вокруг нас. Перед государством, перед собственной семьей, перед родными и близкими. Каждый ребенок имеет обязательства перед родителями, которые воспитали. Каждый родитель имеет обязательства перед ребенком, который несовершеннолетний, которого еще надо воспитать. И так далее по цепочке. Все мы связаны едиными узами правовыми. И эти узы распространяются практически на всю территорию планеты Земля. Для того, чтобы это понять делается несложный математический расчет. У каждого из нас есть двое родителей. У родителей, в свою очередь, есть свои родители. И так, и так далее вглубь поколений. То есть, отступая на одно поколение назад, мы имеем своих первопредков ровно в два раза больше, чем, было, ну, чем есть сейчас. Вот. И таким образом отступив вглубь поколений всего лишь на 800 лет, вот. В историческом периоде, так сказать, это небольшой срок, мы получаем, что наших первопредков, что мы стоим на пирамиде из 8,5 миллиардов первопредков. А теперь скажите мне, возможно ли, чтобы мы с вами не были родственниками? Это, это даже математически невозможно. С учетом того, что сейчас я вам нарисовал пирамиду, которая является как бы выхолощенной. Вот, в которой не учитываются братья и сестры. Вот мы говорим, что наших бабушек и дедушек четверо, на самом деле это не так. У каждого, у каждого нашего, так сказать, предка, там бабушки или дедушки были братья и сестры. Таким образом, на самом деле эта пирамида имеет, ну, такое гигантское основание, которое связывает нас со всеми жителями, со всеми коренными жителями земного шара. И вот сейчас в этих вопросах мы должны окончательно с вами навести порядок. В этих вопросах мы должны, по этим вопросам мы должны осознать многие моменты, которые нас объединяют, и за счет этого образовать ту самую единую державу, о которой мы уже неоднократно заявляли, и которая должна в итоге появиться на планете Земля. Для того, чтобы прекратились все виды междуусобицы, розни, войны и прочие конфликты, которые сейчас возникают. Сейчас э, внимание человечества и различных групп населения сосредоточено только на одном – на поиске разностей, не одинаковостей. Вот, а должно быть сосредоточено на, на поисках того, что у нас есть общее, что нас объединяет, что нас превращает в единую семью. И для этого создаются огромное количество мифов, ложных поговорок, которые вы все неоднократно слышали, которые многие знают с детства. Ну, например, «Один в поле не воин», хотя в оригинале она звучит и «Один в поле воин, коль по-русски скроен». «Дуракам закон не писан». В оригинале звучит как «дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так». Вот. Ну и так далее и тому подобное. Есть большое количество информационных вбросов, которыми, которыми засоряют наше сознание. Они присутствуют как в науке, ну, особенно, особенно в исторической, так и во всех областях нашей жизни. Вот. И в итоге… И в итоге нас превращают в болванчиков, которые ничего не понимают в том, что происходит вокруг них. Хотя процессы эти все естественные, и если отбросить ту шелуху наносную, которая особенно за последние 400 лет появилась на нашей территории, я уже неоднократно упоминал, что фактически мы с вами попали в оккупацию не в 1991 году. И сейчас мы не избавляемся от оккупации Российской Федерации. Вот, от тех структур, которые в ней созданы и которые в своих интересах наших же э, родственников, наших сограждан, наших братьев и сестер э, стравливают друг с другом, деля их на э, тех, кто стоит за СССР и тех, кто за Российскую Федерацию. На самом деле продажи, официальная продажа нашей территории произошла в, 1900, э, в 1613 году, когда Михаилу Романову первому из династии Романов была выдана соответствующая грамота, в которой черным по белому было написано, что он является родоначальником русских царских династий, вот. что само по себе является полной чушью. Вот. Мы знаем прекрасно, что до, до Романовых присутствовало огромное количество и царских, и княжеских династий, которые управляли на этой территории. Но именно с этого момента начало... Коваться так, та платформа, которая сегодня дошла до апогеи. Вот. Это платформа лжи, это платформа извращений, диверсии, перверсии, триверсии и прочего, прочего, прочего. Вот. Разговаривая со многими учеными, я неоднократно убеждался, что они точно так же, как в фильме э, Михаила Задорного, который э, показывал фильм. Э, истории Руси за счет денег, собранных у населения. Вот, когда он пришел в, в одно из хранилищ, где ему показали одну из летописей государства, наших, так сказать, предыдущих субъектов права, вот, он спросил у, у хранительницы, а кто до меня читал эту рукопись? Вот, ему сказали, вы первый. Он спросил, а сколько лет вы здесь работаете? 20. Вопрос, а каким образом пишутся докторские диссертации? В Российской национальной библиотеке мне по секрету рассказали, что из современных ученых историков и археологов никто этот Лаврентьевский свод не смотрел. В своих трудах они пользовались уже более поздними переводами с него. По истории, если никто, никто, из тех, кто пишет эти научные труды, никогда вообще в глаза не видел первоисточников. Вот, вот это как раз и порождает то, о чем говорил сейчас Валерий Семенович, порождает сначала версию из нулевой версии она превращается в версию, потом в диверсию, в триверсию и так далее и тому подобное. То есть я это называю интерпретацией интерпретаторов. Большая часть научных знаний, которыми мы сейчас оперируем, вот, она как раз основана и базируется на вот этих бесконечных интерпретациях интерпретаторов. То есть никто не добирается до сути самого явления, не находит его так сказать, основу, не находит ту точку, из которой явление или какое-то событие зародилось, а только интерпретируют предыдущих интерпретаторов, которые в свою очередь берут информацию у интерпретаторов более ранних. Поэтому наша, наша задача очень тяжела как раз поэтому. Более 15, поколений, более 15 поколений на нашей территории, то есть с 1613 года, вот, фактически есть полная иностранная оккупация нашей территории. Было, был короткий период в нашей жизни, когда под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина мы вышли из этого состояния и начали наводить тот порядок вот, и тот режим, который устраивает нас и соответствует духу нашего народа. Но, к сожалению, в этот период произошла в том числе Вторая мировая война которая нанесла нам колоссальный генетический ущерб, примерно половина населения, я имею в виду с генетической точки зрения полноценного, было уничтожено. То есть гигантское количество взрослых мужчин, работоспособного возраста было уничтожено, были не созданы миллионы семей, в итоге мы не получили сотни миллионов населения, которое должно сейчас проживать на нашей территории, в итоге мы не получили миллиарды, так сказать, человека-часов, при помощи которых мы могли бы построить ту державу, в которой мы должны с вами жить, и так далее, и тому подобное. Но, как вы знаете, ни один из этих, Виновных не наказан. Если вы думаете, что в Нюрнбергском трибунале были наказаны виновные, вы сильно ошибаетесь. Тот, кто пестовал, кормил, растил, финансировал вот, так сказать, и всеми способами ублажал руководителя фашистской Германии Адольфа Гитлера, остались при своих интересах. Более того, они очень неплохо заработали во время Второй мировой войны. Они и были заказчиками этого конфликта. Вот, как вы знаете, любое, в любом преступлении очень важно найти организатора и заказчика. Но наказаны были исполнители. Пострадали немецкие солдаты и офицеры, большинство из которых являются тоже пострадавшими. Они прошли через, так сказать, пекло Второй мировой войны вместе с нашими солдатами. Многие из них похоронены на нашей территории. Вот. И является сказать, стороной отчасти, отчасти тоже пострадавшей. А заказчики и виновники этого действия, которое совершалось в виде результата Второй мировой войны на нашей территории, и поныне находятся при своих интересах, и поныне считают барыши, полученный во время Второй мировой войны, потому что, как известно, они всегда зарабатывали на том, чтобы обе воюющие стороны продержались в этом конфликте как можно дольше, для того, чтобы нанести друг другу как можно больше человеческий ущерб. В итоге Германия потеряла практически все работоспособное население. Как вы помните, к концу войны в Германии в армию уже не могли призывать людей соответствующего возраста, а были организованы военные отряды из детей-подростков, в армию начали призывать стариков. Это говорит только об одном, что весь генофонд Германии, к концу войны, к сорок пятому году, был практически уничтожен. Огромное количество различных народов лежат в гигантской братской могиле. Называется это братская могила «Смоленская дорога». Там лежат армии различных захватчиков, которые в разное время приходили к нам на территорию. И, как вы понимаете, это направление было в основном с запада. Вот, вот, в этой ситуации, вот в этой ситуации, когда мы с вами находимся более, более, чем 15, более чем в 15 поколениях под игом различных некоренных групп населения, которые здесь завладели системами управления и власти, вот, вот из этого состояния нам с вами нужно выбираться. С точки зрения процентного соотношения, вот, это очень небольшое, небольшое количество населения, если вы посчитаете всех власть имущих, то есть обозначили себя как миллиардеры, значит, различные административные деятели в структурах РФ и других юридических субъектов, которые возникли здесь после 1991 года, в процентном отношении это очень незначительная часть населения. Но они владеют колоссальными ресурсами для того, чтобы манипулировать вашим сознанием. Вот, вот недавно я встречался с группой с группой с Пятого канала. Приехал журналист из Санкт-Петербурга. Вот, вот это... Пятый канал входит в национальную медиагруппу, в национальную медиагруппу входит еще энное количество каналов, там СТС, первый канал, там различные средства массовой информации, общий их оборот годовой составляет примерно 30 миллиардов. Вот, вот эти ресурсы были, были направлены против нас. И вот этот человек, который сидел передо мной, можете увидеть это интервью, оно есть в интернете. С, с пятым каналом. Вот. Пытался в очередной раз дискредитировать значит, возрождение СССР, э, преподнести это в виде какой-то там э, секты, движения, там, еще чего-то, что ему взбрело в голову. Вот. Эта попытка в очередной раз не удалась. Вот. И я призываю вас значит, э, действовать так же, э, так же, как я, вот, как, против каждого из нас направлены вот эти колоссальные ресурсы. Ресурсы медийных каналов, ресурсы административные, ресурсы силовые. Наша задача, наша задача не вступать с ними э, в открытое противостояние и э, конфронтацию. Наша задача э, объяснить людям, вот, находящимся и работающим в этих структурах, что мы... Отстаиваем их права, мы создаем их будущее. В противном случае они останутся на этой территории на положении рабов, ресурсы которой уже распроданы на 150-200 лет вперед. Территории в значительной части уже распроданы, где будут жить их внуки. Никто из тех, кто сегодня хорошо устроился и имеет блестящие машины, как вот нам объявляли предыдущие ораторы, вот, которые всю жизнь мечтали о блестящей машине. Ребят, блестящие машины, цветные телевизоры – это все сказки для идиотов. Когда-то цветной телевизор, э, в те времена, когда выпускались первые цветные телевизоры, считался предметом роскоши. Вот. И блестящие машины, которых сейчас очень много на нашей улице, не потому, что мы стали богаче, а потому что производство их стало дешевле, вот, и оно развернулось по всему миру. Как вы знаете, количество выпущенных товаров резко снижает их себестоимость. Вот и все. И они выдают за научный за прогресс то, что происходит само по себе, без их ведома, и является абсолютно естественным процессом. Когда выпускались первые мобильные телефоны, они тоже были признаком роскоши. Сейчас у любой, так сказать, бабушки в деревне есть мобильный телефон для того, чтобы позвонить собственным внукам. И это не потому, что она богата, а потому, что себестоимость этого изделия резко снизилась. Вот. Значит, по... еще раз возвращаемся к, нашим, к нашей работе, которую мы проводили. Столько лет, и в итоге получили тот результат, который вы все видите. То есть сегодня только ленивый не знает о том, что возрождается Союз Советских Социалистических Республик, все остальные субъекты права. Вот. Информация об этом распространена по всей планете Земля. Более того, в 2012 году я заявил о том, что существует документ, который называется грамот Александра Филипповича Македонского о передаче благородной породе славян территории выше северного тропика до северного полюса во всем северном полушарии. Вот. И, это, и эта информация шагает по планете. Более того, когда я в Днепропетровске выступил с этим заявлением, я тогда еще на первом выступлении в 2012 году попросил всех, кто услышит и увидит это заявление. а Оно было многократно повторено, так сказать, растиражировано и так далее. Я просил всех предоставлять нам любые документы, которые либо опровергают то заявление, которое было сделано в Днепропетровске, и до этого, кстати, оно еще было сделано в городе Минске, но тогда при помощи Александра Григорьевича Лукашенко вот которому мы направили соответствующие документы, благо это все происходило. Выступление было в, во дворце президента, вот, там было славянское собрание, на котором мы, мы с Валерием Семеновичем присутствовали. Значит, информация была о нашем присутствии там полностью выхолощена. Вот. В итоговых документах не было, не было упомянуто ни одной фамилии из, из тех, кто туда вместе с нашей группой прибыл. Несмотря на то, что и меня, и Валерия Семеновича, лично Президиум, так сказать, присутствующий в городе Минске на этом собрании, награждал нас медалями, которые связаны с 1100-летием подписания договора «Вещим Олегом». Вот. Это был уникальный документ с точки зрения права. Вот. И советую всем с ним познакомиться. И вот проникнуться его, так сказать, буквой и духом. Вот, в развитии той работы, которую мы уже проводили много лет, и о которой, о том, о чем мы уже неоднократно упоминали, вот, из наших выступлений, вот еще там в 2016 году я упоминал документ, который был предтечей, одной из предтеч, Значит, грамоты Александра Филипповича Македонского вот, я его упоминал под названием «Кон об управлении Дарией. Вот, но это, естественно, сокращенный вариант этого названия. Полностью название этого документа звучит следующим образом. «Кон о передаче космических и планетарных прав на владение, защиту и сохранение Земли Дарией, славянскими родами как истотными и изначальными земли Даарии. То есть документ о передаче изначальным и истотным родам прав на владение, защиту и сохранение земли Даарии. То есть перефразировав название. Что сказано в, этом, в этой грамоте? Сказано в этой грамоте следующее. Творцы Вселенной передают все абсолютные и полные права на владение, леление, сбережение земли Даарии истотным русским родам, как единственным порожденным самой землей Даарии людям, которые этими правами обладают на срок, пока существует последний сын земли Даарии. Кон порожден и подписан в лето, от великой стужи, великими строителями вселенной и славянскими мужами, в составе коих был царь царей, такой же титул, как у Александра Македонска, великий владыга Юга, Рюрик, сын великого Ророга, из рода Скалотов, славных Соколов и царь великой Бореи, прозванный Борятой, владыка Северного ветра. Вот. Как видите, в этой грамоте есть... Одна очень интересная фраза, которая, в принципе, нам раскрывает глаза на все те события, которые происходят вокруг нашей страны. То есть право на владение, сбережение, лиление и управление передаются русским родам как единственным порожденным самой землей Дарии, которые этими правами обладают на срок, пока существует последний сын земли Дарии. В этом и есть Суть той агрессии, которая существует в отношении нашей страны и наших коренных народов вот, в, вот в, во всем обозримом историческом прошлом. То есть пока последний из коренных жителей земли Дарии жив, полномочия сохраняются. Задача была всегда одна и та же уничтожить правообладателя на планете Земля. И ввиду отсутствия правообладателя, занять это место самим. Поэтому не надейтесь, вариантов у вас нет. Вариантов у вас нет. В грамоте так и написано. Пока существует последний сын Земли Дарии, как только последний, истотный, коренной, истотным, изначально, изначальный человек будет уничтожен, то есть его прямой потомок. Вот с этого момента полномочия прекращаются. Поэтому, если кто-то мечтает, что вот ему удастся приспособиться как-то вот, так сказать, все-таки не свариться в кипятке, вот, не расплавиться в серной кислоте, не быть застреленным, Задушенным, закормленным геномодифицированными продуктами, уничтоженным электромагнитными излучениями, так сказать, сосланы там далеко в какие-нибудь лагеря. Отбросьте эти надежды. И вариантов других нет. Вот. Задача у тех, кто сегодня управляет на планете Земля, только одна уничтожить настоящих правообладателей для того, чтобы занять их место. Они уже по умолчанию и так заняли систему управления. Вот, как вы знаете, еще в начале 14 века Ватикан заявил о том, что Папа Римский является представителем Бога на земле, правда, не упомянули какого. Вот, вот сейчас, все это, сейчас все это выясняется. Вот. Здесь и сейчас... Вот, мы заявляем, что на земле отныне и во веки веков будет торжествовать абсолютное, божественное, естественное право. И, никак, и никакое другое, в принципе, здесь существовать не может. И этот процесс уже запущен. То, что происходит на площадке, в том числе нашей страны, вот, где сейчас управляет Временно присутствует Российская Федерация, мы все видим. То есть это хаос, разложение, распад, полная дискредитация себя как так сказать, тех лиц, которые заявили здесь управляющими чем-либо. Вот, смен, бесконечные смены правительств, постоянные, постоянное вранье в эфирах, вот, сказки, которые, надеюсь, вы все слушаете как минимум последние 25-30 лет, ни одна из которых не сбылась. Вот. Надеюсь, вы помните 1991 год. Надеюсь, вы помните те надежды, которые были у всех людей, которые ну, так сказать, мечтали о счастливом будущем. Надеюсь, вы помните тех профессиональных провокаторов, которые использовали эти ваши ощущения, чувства. Один из них был Ампилов, собирал митинги с сотнями тысяч человек, слил их протестную, так сказать, протестную энергию в канализацию. Сейчас у него появился новый последователь. Не буду называть его фамилию, вы его легко узнаете, если посмотрите видео современных, так сказать, модернизаторов Российской Федерации, которые нам предлагают новый вид социализма в капиталистическом государстве, ну и так далее и тому подобное. Вот. Так что вот такое движение у нас, вокруг нас имеется, мы все это прекрасно видим, наша задача. В связи с тем, что возрожден Госбанк Союза Советских Социалистических Республик, в ближайшее время перейти на кардинально, так сказать, иные рельсы, вот, выйти, выйти из состояния правительства, которое находится в подполье, то есть которое не пускает на центральное телевидение, в средства массовой информации, вот, переломить эту тенденцию. И я думаю, что, это, что эта ситуация, так сказать, должна произойти в ближайшие месяцы, потому что далее удерживать вот тот, то давление, которое оказывает коренное население на органы власти Российской Федерации, они не смогут. Вот, я вот разговаривал с пенсионерами, которые ни сном, ни духом не знают про Советский Союз, ну, не интересуются этой темой, но тем не менее они работают в правовом поле против Российской Федерации, они самостоятельно находят лазейки в законах Российской Федерации, самостоятельно решают свои проблемы, делают очень жесткие заявления в судах, в различных компаниях ресурсных, которые их снабжают от имени Российской Федерации и таким образом они приближают тот день, когда эта недееспособная изначально структура вот, прекратит свое существование. Но наша задача не конфликтовать с Российской Федерацией. Все, что у нее есть, нам не нужно. Вот. У нее есть в основном отработанный материал, у нее есть устаревшие предприятия, у них есть там группа лиц, которая поддерживает э, транснациональный капитал, охраняет их кормит их из ложечки, возит их на инвалидных колясках, вот. обеспечивает им высококачественное медицинское обслуживание, сами при этом умирая. Потому что, когда ты лечишь демона, сам обычно, так сказать, не выздоравливаешь. Это точно. Ну, вот. Но это, это их проблемы. Наша задача построить принципиально иное государство. Картины этого будущего были вам сегодня уже показаны, и это будет действительно так. Потенциал, который накоплен на планете Земля, я имею в виду реальный потенциал, технологический потенциал, потенциал, который накоплен в виде колоссальных запасов различных источников сырья вот, на планете Земля, он очень большой. И этот, и этот потенциал как раз рассчитан на рождение новой цивилизации. Варианта два. Либо цивилизация это новая родица, либо цивилизация погибнет. И через две тысячи лет вот, останки тех идиотов, которые уничтожили сами себя, раскопает новая цивилизация, вот, вынет их кости на поверхность. Вот, обнаружит, каким способом они друг друга убивали, сжигали ли друг друга напалмом, вот, бросали ли друг друга термоядерные болванки и прочее, прочее, прочее. Как вы знаете, таких цивилизаций за нашими плечами стоит достаточное количество. Ну, во всяком случае, современная наука нам говорит как минимум о четырех погибших цивилизациях, которые до нас аналогичным образом не смогли навести правовой порядок и не прийти к единому знаменателю на всей планете Земля. В итоге это кончилось с катастрофой. То есть научно-технический прогресс поднялся до соответствующего уровня, когда владение колоссальными так сказать, энергиями стало подвластно этим цивилизациям, и они их использовали естественно с одной единственной целью вот, – уничтожать друг друга. И каждый раз, раз рождались зарождение жизни на планете Земля происходило практически с нуля практически с состояния животных потому что все что было наработано предыдущими поколениями уничтожалось вот поэтому у нас есть два основных варианта либо мы все вместе дружно переходим в состояние единого цивилизационного организма на всей планете Земля либо мы приходим, приводим нашу планету к всепланетарной катастрофе. Еще раз повторюсь, капитализм, высшие его стадии, вот, является скрытой формой рабовладельческого строя, при котором роль погонщика рабов выполняют деньги. Вот, рабы сами себя заставляют работать, рабы сами себя сажают в тюрьмы. Рабы сами себя казнят, рабы сами воюют друг с другом. Вот. На утеху тем, кто наблюдает за этим процессом со стороны вот. и таким образом регулирует количество и качество рабов, проживающих под их началом. Если кого-то устраивает эта позиция, ну, можете, так сказать, продолжать ничего не делать. Хотя вот в последнем интервью я сказал корреспонденту что согласно обычаев советской армии отсутствие солдата для отсутствия солдата и офицеров в строю есть одна уважительная причина смерть смерть не наступила сотни тысяч советских офицеров сидя так сказать со своими однокашниками за бутылкой крепких напитков вот. Время от времени вспоминают об этом. И как только вот это э, чувство из юности, когда они приносили присягу Союзу Советских Социалистических Республик, вдруг начинает брать верх, обычно стаканы наполняются, вот, выливаются в желудок и их отпускает до следующей встречи. Таким образом, они уже в этом состоянии они находятся уже больше э, 20 лет. Вот. В этом году исполнится 29 лет, как они не выполнили основную свою функцию защиты социалистического отечества, вот. не вступили э, в противостояние с теми, кто э, пытался его уничтожить. И в итоге мы имеем печальную картину. Налета натовской авиации не было, вот. крылатые ракеты к нам на территорию не прилетали, вот. но города... И Промышленность находится в руинах. Вот. Десятки, тысяч, э э э десятки тысяч объектов, на которых жили э наши предки, это города, села, поселки, вот, прекратили свое существование, резко сократилось э количество коренного населения, потери значительно больше, чем во время Второй мировой войны. Это очевидно каждому. Даже тот, у которого... Один глаз видит на 3%. Вот. Пройдите, так сказать, по Москве, посмотрите на со состав населения, который здесь находится, пройдите по Дальнему Востоку, посмотрите э, вывески на китайском языке, рекламу на китайском языке. Ну, вот в городе Новосибирске каждого встречающего, каждого прилетающего встречает реклама на китайском языке. На каждой остановке. На каждой остановке в городе Москве расписание на электронном табло, в том числе включается на английском языке, все признаки оккупации налицо. Но советские офицеры вот, никак не могут расстаться с любимым так сказать, средством от всех болезней, вот, в том числе и болезней совести. И каждый раз находят причину. Я допускаю, что в 1991 году они не понимали то, что происходит. Тогда многие не понимали и много, инфо много информации было недоступно. Но после 2010 -го года, когда информация о возрождении СССР и та, те указы и видеоматериалы, которые мы вбросили в сеть, стали общедоступны. Вот. Количество просмотров в 2016 году, еще раз напомню. Наших видеоматериалов в 2016 году, 4 года назад, когда мы не вошли еще в состояние максимального интереса к СССР, это только самое начало, 500 миллионов. Теоретически не осталось ни одного человека на нашей территории, который не был бы знаком с нашим материалом. Даже теоретически не осталось. Но тем не менее, они умудряются, да, они умудряются гасить в себе прекрасные порывы вот. и, э, в итоге, замедляют тот процесс, который мы могли бы э, вместе, вместе с э, гражданами Союза ССР пройти ту, эту, эту дистанцию гораздо быстрее. В связи с тем, что у нас сегодня 10 лет от момента возрождения СССР, я хотел бы еще зачитать только шапку приказа о награждении и поощрении должностных лиц Аппарата органов управления СССР и граждан СССР за вклад в дело возрождения Союза Советских Социалистических Республик в связи с 10 й годовщиной возрождения СССР. Вот. Здесь перечисляются люди, которых мы награждаем в связи с 10 й годовщиной возрождения СССР. Я не буду их называть по одной простой причине. Мы находимся с вами на оккупированной территории. И эта информация может быть использована нашими врагами. Каждый из этих э, лиц, которые участвовали в возрождении Союза ССР, значит, здесь в основном руководители различных уровней, их ровно 150 человек вот. награждаются денежных 150. 150. 150, да. Да, да. 150. Да, это руководитель. Это 150 человек награждаются соответствующими грамотами и премиями от имени Союза СССР за тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны. И я надеюсь, что следующую годовщину мы с вами будем встречать уже в иных условиях. Вот. Поскольку да, поскольку ситуация, ситуация, в которой мы с вами находимся, говорит нам о том, что очень недолго осталось всем, кто изображает себя правителем на этой земле, вот, изображать из себя дальше. Для этого я и прочитал вам содержание грамоты краткое содержание грамоты, которое называется «Кона передачи космических и планетарных прав на владение, защиту и сохранение Земли Даарии славянскими родами, как истотными изначальными родами Земли Даарии». Вот. Таким образом, мы с вами утверждаем права тех, кто является настоящим правообладателем на планете Земля. Все фантастические Системы управления, которые созданы, особенно за последние 400 лет, должны сойти на нет. Этот переход мы уже обозначили и предложили противной стороне добровольно сложить в себя все полномочия вот, и в одностороннем порядке провести полную фактическую капитуляцию. Нашего участия для этого не требуется. Для того, чтобы значит, преступник сложил с себя полномочия, для этого не надо государственному деятелю присутствовать при этом мероприятии. Мы не являемся с ними равноценными субъектами этого договора, поэтому в этом, в этом действии должны принимать участие только те, кто осознал, что он является незаконным, управленцам на этой территории, добровольно складывать в себя полномочия. Механизм этого перехода описан в наших документах. Он достаточно безболезненный и приемлемый для них. Все остаются на своих местах и постепенно система управления трансформируется. Точно так же, как произошло в 1991 году. Никаких массовых увольнений с работы, никаких, так сказать, забастовок, никаких вонь, никаких столкновений и так далее. Меняются вывески, печати, вот, бланки и постепенно трансформируется вся система управления. Вот, вот этого, мы хотим, этого мы хотим добиться, к этому мы стремимся, к этому мы призываем и противную сторону. Вот. За все конфликты, которые могут родиться на этой территории, мы возлагаем ответственность только на тех, кто их здесь разжигает. Наша позиция такова, чтобы противная сторона добровольно сложила полномочия и вернула все законному владельцу. В нашем случае это Союз Советских Социалистических Республик и все предыдущие субъекты права. Благодарю за внимание. Спасибо.